Всем доброго времени суток! В наше время интернет является неотъемлемой частью жизни. А что было, скажем, ну 10-15 лет назад? Интернет тогда не был еще настолько доступен. Уж во всяком случае высокоскоростной широкополосный такой, каким мы его знаем сейчас. Я предлагаю вам прямо сейчас вернуться назад в истории, в те времена, когда интернет не был столь доступен. И побольше узнать о том, какой интернет был тогда у нас, простой молодежи эпохи хардкорных нулевых. Сейчас многие ностальгируют по временам интернета нулевых, потому что тогда интернет был уютным замкнутым местом ввиду своей малодоступности. В настоящее время туда, конечно же, хлынули потоки из школоты и быдла. Ну, впрочем, с этим придется смириться. Я в нулевые был сначала простым школьником, затем простым студентом. И фактически до самого конца нулевых у меня не было домашнего интернета. То есть даже с того момента, когда мне купили мой первый домашний комп, до момента появления у меня дома интернета, прошло довольно много лет. Поэтому мне для того, чтобы приобщаться к прекрасному интернету нулевых, приходилось исхитряться. ну, как думаю, и многим из моего поколения. Впервые со всемирной сетью я познакомился, как ни странно, с мобильника. Да-да, уже в нулевых был мобильный интернет, и назывался тогда он замысловато. Технология, по которой он работал, называлась GPRS WAP. Сейчас многие даже не поймут это название. А кто вспомнит, тот улыбнется. Это была крайне медленная и крайне облегченная версия интернета для мобильников. Потом с развитием мобильных технологий она, понятное дело, тоже развивалась. Там появлялись цветные картинки интересные тексты интерактивные элементы но в самой лайтовой версии мобильный интернет начала нулевых представлял собой только текстовые веб-страницы так вот однажды я буквально в лесу нашел мобильный телефон да у меня тогда был свой мобильный телефон но он интернет не поддерживал и вот этот второй мобильник, который потом стал моим, он поддерживал мобильный интернет. Я подключился к этому максимально просто выполненному мобильному интернету. Кстати говоря, он даже был адаптирован для мобильников с монохромным дисплеем. И так, ради развлечения я подключался к этому мобильному интернету, естественно, за огромные бабосы. Что там можно было делать? Да, собственно, ничего такого сложного с маленького экранчика ты не посмотришь. В основном это какие-то новости, погода, но можно было также поиграть в текстовые ролевки. Это было супер круто для меня, что-то было невероятное. Просто охуенно. Также GPRS технология, которая работала с этим интернетом, использовалась часто для того, чтобы скачать себе на телефон новые мелодии, картинки, возможно, Java игры, если твой телефон поддерживал это и так далее. Позже, когда у меня уже появился второй телефон Samsung, я уже с этого телефона спокойно стал выходить в интернет, скачивать игры, картинки. Либо, когда под рукой не было полной версии интернета, мне, когда особо приспичивало, приходилось выходить туда с мобильника, чтобы что-то важное прочитать или написать. Как только я поступил в свой универ, у меня появилась возможность пользоваться его ресурсами. И, в частности, ходить в интернет-центр, который был тогда в нашем универе. Когда мы сидели в интернет-классе, было необходимо платить как за время, которое ты сидишь, так и за трафик. Было это так. Ты закидываешь определенную сумму себе на баланс, сидишь, скачиваешь себе спокойно. Как твой пакет мегабайт кончается, то все, тебя выкидывает из системы. На каждого пользователя в интернет-центре заводилась отдельная учетная запись. Каждому человеку выдавались логин, пароль. Он заходил в эту учетную запись под своим логином и паролем. В системе была личная папка, куда можно было скидывать все свои скачанные файлы. А, собственно, потом их можно было записывать на диски или дискеты, о чем я скажу позже. Естественно, обычно, когда я проебывал занятия в универе, частенько я зависал именно в интернет-классе. Ну или, допустим, бывало так, что у нас какую-то ленту отменяли и образовывалось окно между двумя лентами. Тоже был замечательный повод сходить туда, пошариться в сети. В принципе, логично. Это и было мое первое окно в огромный мир всемирной паутины. Я завел себе почту, лазил по различным сайтам, смотрел все, что мне только могло быть интересно. Обычно в целях экономии времени я никогда не читал веб-страницы прямо в интернет-классе. Я их скачивал и сохранял себе на дискету, чтобы почитать потом дома в спокойной и уютной обстановке. Где к тому же на тебя никто не пялился. Ибо сидеть в интернет-классе, где сидит еще человек 20 и каждый может на тебя пялиться, ну, прямо скажем, не очень комфортное ощущение. Ну окей, с веб-страницами понятно, а как я скачивал, допустим, какие-то mp3 треки или небольшие дополнения для компьютерных игр? Я брал их, запаковывал в архив, делил его на 5 частей и копировал на дискеты. Да-да, пока у меня не было флешки, я таскал с собой 5 дискет для того, чтобы скачивать крупные файлы. Гениально. Но если файлы были совсем-совсем уж крупные, дискеты для них не подходили. Тогда уже приходилось пользоваться CD-RV-болванками. Я таскал с собой cd диск для того, чтобы записывать крупные файлы. Причем, что интересно, на рабочих компах в интернет-классе не было дисководов. Для того, чтобы записать большой объем информации, необходимо было обращаться к админам интернет-центра, чтобы они записали тебе на волванку все, что ты выбрал из того, что лежит в твоей личной папке. Причем делали они это не бесплатно и, видимо, хорошо зарабатывали с этого. Помню, как однажды, году так в 2005-м, я три часа сидел, скачивая патч для игры «Казаки. 2 наполеоновские войны», потому что эта игра еле-еле пахала на моей тогда слабой пекарне. Так вот, я вложил кучу денег в трафик, потому что патч весил достаточно много. Купил специально для этого болванку, вложил деньги в запись и что в итоге? Админы, как и положено, записали мне этот файл на диск, но в итоге меня ждал облом. Этот файл крашнулся при записи. В общем-то, наверное, я бы так и мучился, скачивая файлы по три часа и тратя огромные бабки на трафик, если бы не мой товарищ. Он посоветовал мне скачивать все с локальной сети общак нашего универа. Дело в том, что интернет-центр СФУ был интегрирован с локальной сетью общежитий этого университета. И с помощью специальной проги можно было заходить в сетевые папки наших ребят с общак, которые расшаривали там музыку, фильмы, игры, вообще все что угодно. Нужно было только постараться и поискать то, что тебе нужно. Кстати говоря, первую часть Rome Total War, которую вы видите сейчас на экране, я скачал именно с локальной сети наших общак. В общем сказать, что я тогда офигел, значит ничего не сказать. Передо мной буквально открывался остров сокровищ. Не нужно было платить за трафик. Я платил только за время и потом часами лазил по студенческим компам в поисках чего-то вкусного. Что интересно, то видео про злую бешеную бабку, которое я удалил с этого канала, я тоже скачал именно со студенческой локальной сети. Тебя убить давно нужно, как суку блять убить. Данное видео я перезалил на свой архивный канал, можете посмотреть, я ссылочку дам в закрепе. Однако все идет, все меняется, и наконец в моем доме впервые появился интернет. Нулевые уже подходили к концу, я оканчивал универ, но высокоскоростной интернет в нашей хрущевке проводить еще не спешили. В 2009 благодаря рекламе я впервые узнал о такой полезной штуке как USB модем. Это была просто фантастика. Покупаешь модем, закидываешь деньги на счет, подключаешь к своему компу через USB и вуаля, ты во всемирной сети. Причем ты можешь сидеть в спокойной, уютной домашней обстановке, никуда не спешить и кайфовать. Сейчас, наверное, USB модемы смотрятся уже как антиквариат, а вот тогда это была бомба. Как только я купил себе этот модем, началась новая глава моего погружения во всемирную сеть. В 2009 я впервые зарегался ВКонтакте, впервые заинтересовался блогингом, завел себе странички на Леру и ЖЖ. Часто лазил по Википедии и Луркаморью, общался на тематических форумах и сайтах знакомств. Ну а также пробовал самостоятельно писать сайты для бесплатных хостингов. Да, при использовании USB-модема приходилось также платить за трафик, но я хотя бы за время не платил и мог никуда не спешить. Да, кстати говоря, и интернет-центр СФУ к 2009 прикрыли, так что и ходить тогда мне уже было некуда. А скачивание крупных файлов, таких как фильмы, сериалы, анимешки... Было проблематично, как я выходил из этой ситуации. Дело в том, что в девятом году я поступил в аспирантуру и мне стали доступны все ресурсы нашего научного центра. В нашей аспирантской библиотеке можно было сидеть в интернет-классе и спокойно скачивать статьи. Причем абсолютно бесплатно. Интернет там был достаточно быстрый, широкополосный, высокоскоростной. Поэтому я поступал хитро. Дома выискивал все, что хотел скачать. Копировал ссылки. На флешке переносил эти ссылки на тот комп, с которого я сидел в классе. Переходил по ним и скачивал уже все, что мне нужно. Иногда, конечно, приходилось сидеть довольно долго. По несколько часов и в то время когда у меня что-то скачивалось я делал умное лицо и делал вид будто копаюсь в каких-то сложных научных статьях ну или действительно копался в научных статьях поскольку мне было необходимо по учебе Примерно через год после того, как я купил себе USB-модем, кабель провели и в нашу хрущевку. И я, разумеется, поспешил воспользоваться этой возможностью и подключился ко всемирной сети как можно скорее. Тогда-то у меня уже пошел YouTube, скачивание фильмов и игр через торренты, общение в мессенджерах, а точнее в Аське и Скайпе. В общем, все, что нам привычно сейчас. Но тогда уже и закончилась эпоха хардкорных нулевых и началась эпоха десятых, которая уже сейчас подходит к концу. Как раз где-то в конце нулевых, начале десятых, интернет стал достоянием широких масс. Он проник в жизнь буквально каждого. Уже вряд ли я думаю, что кто-то в наше время сидит без интернета. С тех пор интернет перестал быть таким ламповым. Хорошо это или плохо – это вопрос риторический. Но что точно можно сказать, интернет в нулевые сильно отличался от того интернета, который мы знаем сейчас. И я надеюсь, я освежил своим рассказом в вашей памяти то, каким был интернет в ту эпоху. А если так, не забывайте ставить лайки под этим видео. Всем до встречи, оставайтесь на позитиве, пока-пока.